Если фирма обанкротилась и имущество находится на торгах по банкротству, то, скорее всего, у этой компании есть долги перед государством. Тогда вы выкупите долю с долгами. Узнать об этом подробнее можно, взяв справку с банка или с налоговой. В налоговой вы можете запросить последний финансовый отчет, где увидите все необходимые цифры. Посмотрите документацию с торгов, там также может быть отчет о состоянии баланса на момент банкротства.